Я хотел спросить, э, э, вот, э, скажи, пожалуйста, ты с детства хотел заниматься каким-то творчеством? Был, были мысли такие по поводу именно творчества? Я, э, тут сложно сказать, как ребенок может хотеть заниматься творчеством. Ребенок может хотеть играть на инструменте, ребенок может, э, ему может нравиться музыка. И он органично, как, знаете, как дети... С детства а, учат несколько языков, если живут а, а, в, а, над, как бы за границей, или в семье, где есть носитель другого языка, и там а, люди общаются, такие биллиондуальности, это называется, да -да. А, когда ребенок просто автоматически начинает полностью разговаривать на двух языках, и него абсолютно не является каким-то, а, то есть у него нет мысли, что ему хочется изучать второй язык поэтому вот здесь наверное вопрос в том что я рос среди музыки к маме приходили мама была пианистка uh -huh. при этом она была кандидат наук преподавала в университете фортепиано для студентов вот, в педагогическом и к ней приходили домой студенты которые играли играли, играли я сидел в таком а, сооружении, называется Манеж детская uh -huh. вот, и слушал их, и напевал, напевал уже там концерт Чайковского в полгода. То есть, просто потому что я слышал музыку, и для меня, как для ребенка, не было в а, чем-то ненормальным, что человек садится за такой черный, огромный, а, как бы, предмет, где есть какие-то там клавиши uh -huh. и оттуда появляется муток то же самое как человек и садится за стол берет вилку-нож и начинает резать еду, и ее есть. Uh -huh. то есть. для меня это было абсолютно <coughs> то есть я понимал как бы внутренне что это, все делают все делают это. Да? да, но дети очень непоседливые такие существа, и обычно ребенок чем-то занимается, потом ему становится скучно, и он хочет заняться чем-то другим. А фортепиано требует внимания, требует усидчивости. Вот как с этим было? Я могу сказать, что... Наоборот, я все время был с края, или у меня было три года, и усичивать это требует, когда есть как бы некое противодействие или есть учитель. А когда ребенок просто сам тянется к музыке, то наоборот, меня все время я пытался там залезть на это пианино, мне было два-три года, рассказывала мама и там ее подруги какие-то, что я все время пытался на нем начать играть. Потому что мне хотелось, как хотелось, наверное, детям водить машину пораньше. Когда все мальчики мечтали там шесть-семь лет сесть за руль машины и поехать. Также мне хотелось играть на пианино. Вот а, в тот момент это был замечательный а, немецкий старинный инструмент а, с киндилябрами. это угу. бронзовые подсвечники со слоновой костью. И действительно, он там был сто-сто пятьдесят лет ему было. И мне вот хотелось на нем начать играть, мультицировать, я прямо стремился к этому. Да, но я так понял, что ты вот уже подавал надежды в, в, почти с самого начала и, насколько мне известно, уже в 6 лет участвовал в международном конкурсе. Как я тебе удалось? Не сказать, я не сказать, что подавал надежды, я э, больше, наверное, э, хотел играть, а мама не хотела, чтобы я играл. А мама была всегда против. Почему? Это странно. Здесь, здесь нет, нет. Это вполне нормально для людей, живших в России в период на начале 90-х. Дело в том, что учитель музыки в институте получал зарплату 30 долларов. 30 долларов uh -huh. в месяц. Это было не просто нищенская зарплата и страшно. время. Мой знакомый доцент информатики, который сейчас уже профессор, Uh, уважаемый да он uh, в 90 по моему втором первом году пошел устраиваться uh, грузчиком в магазин потому что у него было зарплата 50 долларов Ой. и он как мужчина не мог кормить семью ну да как в магазине через два месяца узнали что, он, что человек работает с высшим образованием, его выгнали. Потому что была разнарядка, не брать людей с учеными степеньями, uh -huh. и ему пришлось устроиться в другой магазин по чужим документам, чтобы работать грузчиком, понимаете? Хорошо, а кем Нет? тебя мама видела, если не, не пианистом? Кем она хотела, ну, чтобы ты ну, стал? Она хотела, она кем угодно не видела, вот кем угодно. Ну, какая-то мужская профессия бухгалтер, юрист а, а, в те вот, да, были такие, наверное какие-то а, журналист неважно. она видела меня а, кем угодно кроме музыкантов потому что она знала, что это а, ну за это невозможно прокормить семью музыкантов как нерезалых, Да, -да. Народ, да? И, и все они, они абсолютно находятся а, но в тот момент находились практически все за чертой бедности да, так мы отошли от международного конкурса, мы ушли далеко. По поводу международного конкурса. Ну, да, я просто рассказываю как бы вот фабулу uh -huh. истории, да, почему так что, что зачем шло? Это последовательность да -да. Важна в этой истории. И в какой-то момент, когда мама поняла, что я буду пианистом, потому что я уже ну, как бы активно активно шел к инструменту, в какой-то момент. А, действительно, а, случилось то, что случилось, мама решила начать со мной заниматься. Uh -huh. Мне было уже пять с половиной лет. Для а, как бы, профессиональной подготовки музыкальной пять лет это уже вполне очень большой возраст. Как правило, дети сегодня там, в Китае начинают заниматься с трех лет. Скрипка и остальные инструменты все занимаются с трех лет. Сейчас, один момент, одна секунду. да да я вернулся да отлично значит в вот. Китае с трех лет да Да, в Китае с трех лет и в России тоже сейчас начинают заниматься уже забивая детей двух трех лет уже пошел. поэтому к пяти с половиной годам многие дети особенно кто у кого родители профессионально занимаются музыкой они уже играют вполне себе я не играл никак но мама со мной начала заниматься а поскольку у меня все это было на глазах и я к этому очень стремился то я сидел по 6 часов в день. 5-6 часов угу. я проводил за инструментом. Вот, э, в занятиях музыки. Ну и, конечно, с таким э, рвением я добился успехов, что через полгода я стал готов ехать на, то есть я был профессионально подготовлен к участию в конкурсе э, в Ганновере угу. а, Это Германия. Да-да. Да. -да. да. И, и был большой конкурс, значит, где я, собственно, занял второе место. Вот. И второе или третье место. Даже уже, знаете, ну, призовое, пришло. так скажем. одно из Нет, второе, второе или третье место. Да. Но я помню, что это было не первое место. Было уже абсолютно неважно. Ведь, когда я вернулся Москву, и отец появляется, тут в моей истории появляется отец, и рассказывал отцу, как бы, ну, мама рассказала отцу, что вот сын э -э, полетел на конкурс, и она как бы хотела, чтобы он гордился мной, может быть, больше мне уделял внимания, а он сказал, что зря зря летаете на конкурс потому что занимаете вторые места это равносильно как бы тратить денег впустую, а ведь поездка а, стоит каких-то денег билета на самолет он частью денег Маме помог, у мамы были, в тот момент она уже смогла что-то накопить. Она попросила его какой-то небольшой заплатить за гостиницу. А, надо понимать, что участникам музыкальных конкурсов, особенно там детских, их призовой фонд составляет там 100, 200, 300 долларов максимум. Uh -huh. а, порой вообще ничего не дают. А прилететь в другую страну, ну да, это гостиницу, там не проходит конкурс несколько туров это все действительно несколько тысяч там две три-четыре тысячи долларов uh -huh. и он сказал что это абсолютная глупость и как бы не стоит вообще больше заниматься музыкой вот. поэтому для меня это был такой да, очень был серьезный переломный момент в жизни когда я понял что надо быть либо Первым, а, лучшим, да. лучшим uh -huh. в профессии либо в ней не быть вообще в то же время поездка в Германию на меня сразу несколько приятных и таких удивительных впечатлений. Во-первых, там я познакомился и начал заниматься со своим первым учителем. Это был Владимир Шелдович Крайник. Да, да, да. Вот. Великий абсолютно пианист и великий преподаватель. Он как раз он жил в тот момент да, да, в да. и как раз преподавал там а, вот, мы с ним занимались и он просил то есть у меня там было время порядка месяца с ним позаниматься он просил чтобы я прилетал к нему дальше но поскольку он редко бывал чем в России но средств таких не было у мамы вот и она как-то постеснялась папу лишний раз беспокоить потому что они не очень близки были уже это 96-97 год они практически не общались. вот. И я с ним несколько раз после этого еще там по несколько дней занимался в Москве. Но это все было до 2000 года. То есть вот мои детские годы. А, в Москве я встречался по прилету в Москву. Я а, занимался, была такая школа имени Митислава Ростроповича. Они меня ä, пригласили учиться, но ну, тут еще по совместительству мама там преподавала, поэтому не то, чтобы они ä, сильно хотели, чтобы не знали обо мне, просто она меня туда определила, и это было 14 МШ, это был год как бы подготовительный, год с МШ где Я познакомился, но ну, меня выдвинули как мальчика, который победил там на конкурсе в Германии, уже летал еще на какой-то конкурс, Меня выдвинули на отчетный концерт. У них был в малом зале консерватории. Вот. А ты был знаком с самим Стиславом Ростоповичем? Конечно, у меня есть с ним фотография, и он меня послушал, и он говорил мне какие-то добрые слова напутственные, Вот. Причем он говорил очень со мной серьезно. Надо вот тоже понимать, что все люди, музыканты, они немножко специфические. И они, если музыкант большой, или большой простой человек, творческий, он с ребенком говорит абсолютно на равных, да? На равных да. И у меня всегда, мой отец, которого я видел не так часто, какие-то а, серьезные музыканты когда мне было 5-6 лет говорили какие-то такие там семьи, говорили какие-то слова а, с очень глубоким внутренним смыслом который я начал понимать а, а, только спустя год вот и например Мислав Штрапович мне сказал вот что я запомнил за то недолгое время что не бойся быть музыкантом боюсь быть непрофессионалом это очень важный момент потому что профессионализм это самая важная составляющая любого музыканта и любого вообще человека мне так кажется сегодня время очень странное когда люди не умеющие что-то делать приходят в какое-то место но они имеют популярность как бы занимаются не своим делом, делают это крайне плохо, но всем показывают, что это некий как бы, стандарт качества. А в классической музыке все-таки самое важное это профессиональная подготовка и профессиональные навыки. Но в то же время нельзя бояться быть музыкантом. Потому что как только ты становишься формалистом, как только ты начинаешь соблюдать вот эту линию Точных знаков, uh -huh. точных сфорцанда, точных там диминуэнда. И повторяешь все более вышкаленно и более точно тот уртекст, те ноты, которые вот написал композитор. Ты теряешь свою индивидуальность. Ты перестаешь быть музыкантом, ты становишься ремесленным. Да, -да я только ты становишься хочу, что, да. музыкальной шкатулкой которые за, как бы запрограммировали определенный набор звуков с определенным ритмом и определенной громкостью и она этот набор звуков раз за, за разом передает и это была очень большая проблема которую мы переводим следующий после как бы моего первого конкурса и вот первый период наверное лет 2014, когда я учился активно в ЦМШ, я учился и позже как ни странно но... До 14 я учился прямо активно и играл на конкурсах. Всего я участвовал в 16 международных конкурсов. Где-то в 14 из них я был в призовых местах. И это были в основном первые места, то есть это было 8 первых мест, это было одно гран-при, mm -hmm. это были остальные, были вторые места, и там, по-моему, одно третье. В общем, вот за эти годы, в основном, это были, конечно, первые места, и все очень радовались, отец как бы был вновь горд, и а, понимал, что эти траты на музыкальные поездки, вот эти конкурсы, они оправданы, но а, все больше я начал становиться а, таким, вы знаете, как болванщиком, mm. как а, спортсменом, я был музыкальным спортсменом, я мог играть быстро, тихо, громко, и, в общем, абсолютно терялась выразительность, yeah. абсолютно терялась осмысленность, терялась, не было ничего своего, хотя в детстве дети бывают очень талантливые и неординарны. они бывают непосредственные. И музыкальная непосредственность – это очень, очень такая приятная, и на ощупь, и на слух приятная мотивия, когда музыкант может как бы вот как Горовец, понимаете, вот мы говорим сейчас о последних концепциях Горовца из Японии, когда он непосредственно, он мог быть э, и мазал, и у него мог быть артрит не позволял ему где-то там какую-то э, сложную очень пассаж выиграть до конца э, или заинет, но при этом он был так непосредственно в музыке, что это абсолютно компенсировалось. Вот. И у детей это у многих есть врожденное, но а, профессиональная подготовка и такие школы, как ЦМШ, где я учился а, все свое детство, как бы, да, закончил ее, и такие школы, там как, наверное, а, сейчас и Джульярд, да, mm -hmm. это места, которые готовят очень профессиональных а, спортсменов по фортепиано и большое количество конкурсов это еще больше укореняет а, потому что я помню а, один из своих очень провальных конкурсов он проходил в Москве а, вот это был а, даже не конкурс это был фестиваль ну фестиваль с призами 7 лауреатов и человек 12 дипломантов вот. он был проходил в доме композиторов и состоял там, по-моему, из одного тура это было несложно, поэтому я поехал и с мамой поехал, мне было лет, по 11 мне было 10 или 11 лет, скорее всего, даже 10 еще не было 11 и я играл сложную программу в 10 лет я играл в том числе первый тюк uh -huh. опус 10 номер 1 вот, томажорный тур, такой нарпедшоу. Он очень сложный. Его играют э, самые исполняют самые знаменитые пианисты. Его наш Кеназий, Владимир И замечательная запись. Да? А потом Борис Березовский. Замечательно. Да. Но ну, то есть это вот времен э, там не помню, не бироут называется это студия. Они писали на самых таких известных английских студиях. Я сейчас вылетел из головы. Э, дисков давно в руках не, не держал уже совсем как диски выглядят но они записывались вот прямо это этюб до Шопена это считалось как бы такой топ мастерство высший класс и конечно в 10 лет играть первый этюб Шопена это было большим э, открытием и большим событием в музыкальном мире и ну конечно я может быть может быть допустил э, несколько ошибок это нормально mm -hmm. 10 лет Сложнейшее произведение. По уровню как бы сложности это уже близко к концерту Чаповского. Да, но мне не дали ничего на этом конкурсе. Ни лауреата, ни дипломанта. Притом остальную программу я сыграл хорошо. Вот вам нужно да, понимать, этот важный пример из жизни. Остальная программа была использована, исполнена безукоризненно. Но первый из на сложнейшее произведение. Я где-то там промазал, ну, то есть, опять же, я его не сыграл, и сыграл очень достойно, ну, uh -huh. прилично. Но, естественно, у нас погрешность. Мне не дали даже диплом дипломанта, то есть я не попал в 20 хм. детей, многие из которых играли в Но это несправедливо, Почему? конечно. Вышел, нет, я вам рассказываю, вышел профессор консерватории, а, кстати, Слесарев, вот, и сказал, а, ну, Первый этюд сыграл плохо. Первый этюд был сыгран плохо. А что мама сказала, ну как же плохо, я не помню, Юрий, если а, Юрий, а, забыл прочее, то как же плохо. Он говорит, ну а, грязно, грязно, местами было грязно. Ошибки. Были ошибки. Он говорит, но это же первый этюд, он же его сыграл. Он же... Он говорит, да, но если что ты берешься делать и делаешь это плохо, мы это так и оцениваем он взялся играть первый этюд и неважно, он играет первый этюд, или играет там, Кисин первый этюд мы будем оценивать как первый этюд, как произведение, неважно, кто его исполняет. поэтому он вот так будет вам опыт надо было брать этюды Черпу, этюды Клементи и вот играть какой-то обычный детский этюд вы решили выпендриться, поэтому вот вам и здесь а, у меня внутреннее уже что-то начало происходить тут я почувствовал, что что-то не так с этим миром, да? так, э, вот, э, внутреннее детское ощущение, что что-то, это такое чувство страшной несправедливости, потому что ты понимаешь, насколько сложно то, что ты делаешь, потому что это стоило времени, силы, нервов подготовить это, это, это произведение, и ты видишь, когда других, которые просто не делают ничего, но при этом тебя поставили хуже, да? тебе показывают твое место как вот, э, то с одной стороны они надеялись, наверное, что это меня замотивирует uh -huh. на какие-то новые достижения. А меня это внутренне э, начало угнетать. И здесь главное э, помнить, что после этого я еще кручился в СМША и э, быстрее, выше, сильнее. Это был наш двигатель. Например, у нас был такой преподаватель, а он соседняя две был. Их было три вообще. А на пятом этаже это было старое здание на Гарбушева. ЦМШ очень долго переживала реконструкцию. Основное здание ТМШ находится на Кисловском переулке. Это, по-моему, нижний кисловский переулок, дом три, что-то такое. Вот, да? То ли Малый Кисловский, то ли Нижний Кисловский. Но там. Был долгий ремонт. Ремонт там продолжался 20 лет. Угу. И в этот период, в этот период, ЦМШ переезжала на улицу Карпушева. Это на Бройон Сокол. Располагалась ЦМШ а, в обычной а, общеобразовательной школе пяти- а, или шестиэтажный, Красное, очень сильно ушатанное, обшарпанное здание на втором этаже которого находилось общежитие <смех> просто понимаете весь, весь ужас это это здание действительно угнетало и это не был мир красоты праздника искусства это была такая знаете советская спортшкола <смех> где-нибудь там в каком-то областном городе где Дети пытались выжить и пытались вот с кем-то стать в ужасных условиях. То есть это когда ты просто приходишь, все вокруг тебя уныло, унылое серое небо, торчат три палки вместо деревьев, обшарпанное страшное здание. Это можно снимать хоррор или фильм ужасов. Угу. А, вот. Но ты заходишь туда, угрюмые женщины на первом этаже, а была очень интересная традиция центральной музыкальной школы, родители, мамочки, мамочки. Они за своих чат очень переживали. Это вообще, ну, это, знаете, это особая коглоста людей, которые э, э, занимаются профессиональным музыкой. Родители этих детей, которые отдали детей в профессиональное искусство, тоже так, такое спортивное искусство, они за них очень трясутся, их огореляют, и жизни у них своей нету. Как правило, если ребенок талантливый занимается музыкой, то у родителей то -то там до 10, до 11, до 12 лет вообще нету жизни. Как минимум там у мамы или у бабушки. Потому что они сидят вместе с детьми и ждут их на лавочке внизу, пока дети учатся. То есть они не просто, знаете, как вот отвели ребенка в школу, mm -hmm. поехали по своим делам. Нет. Mm -hmm. Они приходят, раздевают свое чада чада идет э, там, с 9 утра до 2 часов дня занимается. Ну, да, у литература, сальфеджио. При этом еще были вообще образовательные были предметы, типа русского языка и математики. Вот. Там в на перерыв чада спускается. Они его гладят по головке и резко его кормят бутербродом каким-то или какой-то едой. Оно опять поднимается. И потом вот они с ним идут домой. И дома они с трех часов дня, они приходят в три, начинают делать домашнее задание фортепиано, ну, то есть все остальное, там, у кого скрипка, у кого флейта, и до вечера они занимаются, занимаются, занимаются, утром они просыпаются, идут в школу, садятся на эту лавочку, опять ждут свое чада, гладят его по голове, то есть история там с каким-то хулиганством и дедовщиной в такой школе невозможно, потому что там весь первый этаж, это такое, знаете, стоило для родителей. Они действительно там находились, это, было, то есть, это, были, это были детские скамьи, длинные детские скамьи из обычной общеобразовательной школы, на которых сидят бабушки, женщины, были даже папы. Uh -huh. И все сидят, как вот, птички на веточке, и ждут своих э, чатов, своих детек любимых, э, которые сейчас должны немедленно стать лучшими музыкантами. В этом мире и собирать Royal Delbert Конечно же, нет, такого никогда не происходит. И как ни странно, там, процент попадания в Royal Albert Home равен там 0,001 миллионная, одна миллиардная. Uh -huh. вот, но они все э, внутренние мечтают, потому что когда-то давно, это знаете это как какая-то лотерея, что ли психологическая, но все люди скупают эти билеты и сидят ждут э, выигрыша в 200 миллионов евро то же самое с ребенком, они сами как бы не смогли внутренне состояться и они настолько хотят победить этот мир, настолько хотят перевернуть игру, что у них есть вот ребенок, и они понимают, он Будет. Им не важно, хочет он, не хочет он, любимый, нелюбимый, он говорит, дети, конечно, любимые, потому что они, знаете, ну как вот, э, я не знаю, это как твой автомобиль, который должен стать первым у тебя, да, ты его готовишь, ты его собираешь, но это не та любовь, которая может быть нужна ребенку.